И всем всем привет ребята с вами дима и сегодня мы посмотрим на американские короткие мультиверс 1.1 с rtx помните я выпускал видео вчера или позавчера уже когда вы смотрите видео получается может быть даже уже месяц прошел я выпускал видео с все узпыты e 13 это кстати мой личный мое личное ]色. Вот. Эм, то есть я его ниоткуда не своровал. Это оно у меня самое, самого вот уже записано. Вот. И, короче, это был типа как ретресинг, эм, но ну не мы Просто такая имитация ретресинга. А вот сейчас мы посмотрим на трассировку путей, уже оригинальную. И будем наслаждаться. Вот она, трассировка лучей тоже. Включаем. Оп. Так, отлично. Очень хорошо у нас пошло. Очень все хорошо пошло. Так. В общем-то, вот, вот этот вот наш мир, который вот мы будем запускать. Вот этот вот мультиверс. То есть, Java-карта на Bedrecken. Собственно, вот этот мир с этими же американскими горками, как в Java-версии. И вот наш. RTX включен сейчас И как вы можете видеть Очень все красиво выглядит Очень все красиво выглядит И видна вот эта вот уже наша стена Которая уже в тумане Вон там вот проявляется Ой что ж ребята Это очень очень интересно Как же оно будет все выглядеть Как оно будет интересно переливаться Если это будет вообще делаться И почему то у меня дождь пошел Непонятно почему эм, Вот weather clear даже WeatherCollear 999. 999, да, как мы раньше делали. Вот. Собственно, мы идем в этот домик. Перешагиваем вот эту вот, короче, линию. Ну, вообще можно пройти вот так вот просто. Просто вот так вот. И давайте сейчас мы просто сначала посмотрим, именно что в этом доме нашем находится. Сейл. И тут наши должны быть жители сейл это типа билеты короче дальше идем это кровать какого-то джона хоба джона где они спали короче где их не я же лежанки рандом э... урок что там было написано в общем-то ладно вот наш короче вот наши эти американские горки нажимаем кнопку Ой, кстати смотрите ребят, как там светится все Какие командные блоки сидится. Ладно, нажимаем кнопку вперед. И вот так вот наш мир начинает прогружаться и выглядеть. Смотрите, как прикольно. У нас уже тут металлические рельсы. Прям действительно металлические. И у нас там в чате что-то пишут. Могу понять, что это нам пишут, если честно. Не понимаю, я английский, наверное, нужно понимать, потому что сейчас в это время. Так, у нас, ребята, листва здесь отражает очень хорошо, кстати. Амус Райдин, куда там мы... и... А, приготовьтесь, по-моему, это переводится. И вот наш первый портал, в который мы заходим. Здесь должны появляться как бы частицы портала, но они здесь не появляются Команды отличаются И вот наш первый мир Работает это? Да, работает, все хорошо Так эм... Очень интересненько так все светится, все отражается. У, смотрите, ребят, смотрите, смотрите, как это отражается, прикольно. Так на да. самом деле, если так смотреть, то очень прикольно. Мы, кстати, сейчас. Ну, я хочу сейчас посмотреть, как будет выглядеть ад. Потому что ад я не видел, как он выглядит. Ну, вот эти вот все объемы тоже я не видел, как они выглядят. Если что, Вот это реально круто Короче Это я перевожу просто с чата. Короче мы едем наверх И вот это вот место, где я спускался в прошлый, в прошлый раз Я это место даже узнаю Непонятно конечно почему рельсы такие темные Но возможно я что-то не знаю В этом так ничего я здесь пока что не вижу. И жалко, кстати, что RTX как бы он недоступен просто Просто в, на, на максимальную прорисовку, как без этих лучей же самых. То есть Ну так было бы удобнее, знаете, если ты хочешь свой компьютер убить, ты можешь это сделать. Ну хотя, Свой. а, понял. Я просто немножечко, я немножечко испугался, что там тупик у нас. Нормально все. Я просто никогда, я просто не проверял еще эту карту. Ой, смотрите, как прикольно с облаков тут свет, света нету. Так. И сейчас, по-моему, должен быть этот же как раз ад. Там, где мы были. Ух ты. У -у -у, вот это прикольно на самом-то деле. Смотри. Круто, да? Вот. Уй. А там что, трассировки нет? Смотрите, какое-то все обычное такое. А. О, ребята, хоро... ух ты, ух ты. Ребята, смотри, как все светится здесь. Ой, подожди. А я... А! а! я забыл, что здесь редстоун тоже должен, ну как бы, немножечко светится. Я думал, что он не светится, но на самом деле он немножечко светит. Смотрите, как лава здесь течет, а? темная но уже прям темная ночь настала на самом деле было бы круто если бы вообще эту всю крышку закрыли то есть вот это вот все полотно да вот это конечно вот эта лава которая вот здесь стекает это прикольно выглядит Вот еще а посмотрите, как огонь там рассеивается на стене. Ой, я чуть, я, я чуть, я чуть нашу карту не сломал. Один блок чуть не сломал. О, все, проехали, отлично. Теперь мы куда-то едем еще. Понятно. А, зимний биом. Прикол. Давай. И вот. Кстати, вот этот вот мир, который вы сейчас видите, он полностью целый. Короче, я в прошлый раз, когда записывал все успетый с этой картой, у меня мир был немножечко поломан и вы видели там разрушенные скалы плоские такие скалы но сейчас этого вроде бы как нету поэтому ничего страшного как говорится короче все это реш... проблема решена все хорошо и видите там уже нету никакой скалы которая нам мешает обзору ну, так скажем Короче, я просто на старых версиях там не побывал, вот там вот, и оно, поэтому там не зарегенерировалось какой-то, какие-то там скалы какие-то зимние. Но, когда я уже второй раз все сделал, все нормально стало. Даже, кстати, ребята, у меня была проблема, короче. Первый раз у меня был сломанный Майнкрафт, то есть у меня файлы были повреждены, и когда я на мир заходил, вот этот нормальный мир, который еще не поломан, через сломанный Майнкрафт он как бы что-то там не дописывает, не дорегенерирует, и он просто ломает мир. И потом ты не понимаешь, это мир у тебя сломан был, или Майнкрафт. Но, к счастью, Майнкрафт. К но в любом случае у меня там было бы сломаны, были бы сломанные. Были сломанные эти локации. Поэтому второй раз не помешало мне вот это сделать, да? Все. Переделать. И вторую, вторую версию вы сейчас видите. Где что-то Уй, там вода течет или что это? Если вот туда вот зайди, кстати, вот в эти вот все биомы. Будет очень прикольно выглядеть. Мне кажется, кстати, создатель карты этой в 2015 году даже не задумывался о том, что я смогу настолько долг, настолько далеко прогрузить. И, короче, я вижу иногда недостройки в этой карте. Вы их тоже наверняка и видели. Ну кроме тех поврежденных мест. О, это у нас пустыня. Кстати, в пустыне вот я точно прям не был, вот вообще я не видел ее никогда. Вот сейчас будем смотреть, как она будет выглядеть. Но, собственно, мы как бы ее уже и видим в любом случае. Но, прям полностью, нам нужно ее посмотреть, а не только лишь частично. Да. Какой-то там, какая-то башня, ирис, ирис, вот, что такое ирис, мне интересно. Кто, ребят, кто знает, что такое ирис, можете написать об этом в комментариях. Ну, все, мы заезжаем в эту нашу вот пирамиду. На самом-то деле жалко, что мы в ту пирамиду не заезжаем. Мне очень было бы интересно туда заехать. Так, заезжаем, заезжаем, спей, о, о о хорош, хорош, ой, смотри, как прикольно. О, ой, куда ты заезжал, ой, какие-то здесь скелеты. А, а, ну это я точно, ну это я помню. Просто так сильно светится. Бегон. Знаю, что это было написано. Ой, ой, ой, все, все как-то поворачивается, что-то непонятное. О, все, мы выехали. Что это было? Спроси за это. Короче, что-то там я сделал. Не за не помню. Я, я уже просто забылся, что там говорит. Да. Я перевожу все здесь. Так, и у нас получается вот этот вот биом с эндерменами, и по-моему здесь очень сильно все отражает, и сейчас у меня все весь мир поломается, такое ощущение. Нет, у меня в любом случае есть сохранялка, я могу импортировать этот мир, как бы. Ой, как прикольно выглядит, смотри, какой... как прикольно все выглядит. Вот, видите, какие-то там недоработки есть. Вот эти вот земля там где-то, вот там да, вот еще земля, видите ли. Непонятно, почему он здесь появляется. И, ну, возможно, что-то создатель карты и не смог доделать. Но я его и понимаю, потому что сколько здесь строить надо. Но, возможно, он просто что-то одно построил, а потом уже просто сюда разные ландшафты сделал. Поэтому, мне кажется, здесь просто вот эта стена вся скопированная во, -во всех биомах, поэтому... Хотя надо посмотреть. Может и нет, я не обращал внимания. Так, и мы едем в наш обычный мир. Ура, мы у нас дома, мы у нас дома и очень хорошо. О, у нас там коровки даже бегают, смотри, там коровки даже есть. И, ой, и, и, и овцы и, и все. давай давай давай давай давай катись Ой. <смех> <смех> <смех> <смех> так первый раз мы уже проехали а сейчас я знаете что хочу я сейчас хочу... Посмотреть с ракурса именно вот в этих вот этих вот зем, вот этой вот земли, мне реально очень интересно, как это все выглядит. Ой, как прикольно. Вот так вот, так как вот мы просто бегаем и смотрим, как это все выглядит. О, уже вниз пошел. О, что, -то, что -то там происходит? Так, давайте мы сейчас этот геймод э, креатив пос поставим, чтобы было нам удобнее. И так, и получается мне нужно сейчас поставить таймсет 0 Вот, чтобы было все правильно. Вот и все, мы смотрим. Посмотрим, как у нас все светится здесь. Вот. ой, ой, ой. Вот, вот, вот, вот, вот. Так. Первый мир мы уже посмотрели, как он выглядит именно вот с Земли. Очень интересно. Так. А теперь давайте... Сейчас мы посмотрим на второй. Там, где у нас этот песчаный мир какой-то вот вот вот он вот он вот он вот он так все летим вот на этом моменте кстати у меня вылетала игра даже без, без трассировки даже так вот наши эти американские горки и вот как это будет выглядеть если мы будем здесь ходить Ну, знаешь, так прям очень массивно. Массивно все выглядит. На самом деле жалко, что вот именно вот этого вот всего нету в Майнкрафте. Вот реально вот это все реалистично выглядит. Ой, смотри, смотри, смотри, как прикольно. Все отражается, все но без RTX вот вы У меня чуть игра. У меня игра сейчас выглядит. А, нет, все, все нормально. Вот как это он выглядит, но без всего этого дела. И кстати, вот смотрите, как все будет выглядеть прям в полной этой вот трассировочке. Ой, в, полной... в полном масштабе. Очень, очень масштабно. Очень прям масштабно, если честно. Вот жалко, что с трассировкой, конечно, тут 24 чанка, у меня я бы хотел все 64, но я понимаю, что мой компьютер просто не справится. В любом случае, могут быть такие моменты, где у тебя будет 60 кадров, а в другом 24 и меньше. Поэтому, мы, кстати, этот момент только что, мы недавно его видели. В общем-то, вот как у нас выглядит этот мир. Просто, чтобы ходить, о, кстати, вот здесь вот еще можно походить, посмотреть. Подожди, вот здесь вот, да? Ага, все, все. все, тогда вот сюда вот мы идем, получается, и вот там вот мы заканчиваем, все. Ой, ребята, это реально очень, очень массивно, сам Кстати, по-моему, вот с трассировкой именно лучей в бета тестера в в в бета тестировании не было. этого тумана я могу конечно ошибаться но ладно так летим летим в портал летим летим летим куда-то мы опа Ой. так и вот наш этот ад только нам нужно здесь сделать ночь time set 14 тысяч в Ух, хорош. И теперь мы как будто в аду Посмотрите, как это прикольно выглядит. Мы просто идем вперед и смотрите, как лава здесь стекает. Это получается одно ведерочка всего лишь здесь разлито, и вот так вот оно растекается. Так, мы получается вот в этом вот биоме, Но знаете что? Если вот так вот смотреть, вот именно вот так вот, очень красиво выглядит. А когда вот так вот ты смотришь, то тут у нас как бы такое небо, вот это синее, синее небо. И хочется его как бы накрыть. Сделать черным. То есть сверху поставить блоки и все. Да. Но наши вот светящиеся, конечно, вот эти вот все американские горки продают интересы. И, кстати, вот в этом вот месте я не могу понять, почему здесь есть вода. Вот это вот я не понимаю почему то есть вот видите вот это вот водичка видите а вот она здесь растекается непонятно почему возможно создатель карты немножечко перепутал ведерка и разделил сюда воду но типа зачем здесь вода здесь должна быть вообще лава ладно Тут у, нас, тут у нас опять земля, тут опять у нас земля, короче, гравий идет. А, вот какие засранцевые, да? То есть я так вот просто полететь не могу. Я то есть, то есть получается, мне нужно все заручную делать. Ладно, посмотрим. Так, и у нас следующий это у нас зимний биом. И кстати, зимний биом очень колдесный. На самом то деле. Это не Да, зимние зимние несли. Зимний. Так, так, так, так, так. Ой, здесь снег пошел, ребят, смотри, смотри, смотри, снег пошел реально. Прикол, реально. Так, отлично, давайте мы найдем такое местечко с этими вот с этим вот солнцем. А, солнца здесь нету, потому что идет снег. Блин, я бы хотел посмотреть. Кстати, реально со снегом бывает солнце. Кто не знал. Ну, вообще, это должны были вы видеть уже. Прикольно. Вот, ой, вот это вот прикольный, кстати, кадр, на самом деле. Ух ты. Вот так вот, если делать. О, все, сделал все. Фига себе, он немножечко так долговато, долговато это сделал. Давайте мы сейчас weather clear сделаем. Вот. Вот наше солнышко. И посмотрим, как оно будет светиться, как оно будет все делаться. Именно вот, вот здесь. Посмотрим. Прям очень все конкретно сделано. Забрекалусь куда мне пройти надо. О, о, о, о, вот это прикольно. Вот, в общем то как-то, ну вот так вот у нас выглядит. И кстати, ё-моё я забыл. Мы еще посмотрим, как она будет выглядеть ночью. Midnight. О, о, о, о, о, о. Видите, ребята, все темно, просто, просто все темно. Это, знаете, как будто, короче, ты заблудился в этом вот лесу и не можешь выбраться из него. Потому что везде стены просто, их жизненная ситуация. Да, о, у нас ниховик еще этот. Что там происходит? А что это такое вообще? А не прогрузилась я думаю что там какие-то блоки еще есть да очень прикол посмотрим что у нас дальше о пустынька ребят ребята ну в принципе пустыньку нам не обязательно смотреть типа ну пустыня пустыня есть пустыня и все ну, по крайней мере. А я пытаюсь добраться до солнца, оно мне не пускает. Смотри, какой засранец. А. Это жизненная ситуация, когда ты хочешь дойти до чего-то светлого, но не можешь. На самом то деле огромная пустыня. Если так подумать, даже размеров биомов такие есть. О! Солнце выходит, ура! Давай, солнышко. Выходи, я хочу тебя посмотреть. Давай, давай. давай. Э! Не, на самом-то деле. Но на самом деле, ух ты, а вот особенно если в тени смотреть, а, и... на самом-то деле приколно, прикольно. Прикольно. прикольно выглядит. Но и ночью вы, собственно, уже видели, уже ночью вы видели Midnight, вот, собственно, вам. Ночной вот песчаник. И ночной песчаник, да. Очень интересное название. Так, у нас этот, вот этот у нас какой-то храм, я так понимаю. Кстати, реально было бы круто, если бы его добавили. Ух, Сири. Вот этого я еще не видел, кстати. Так, идем вниз, короче. И все, мы падаем сюда, отлично. Ух ты, идем, поднимаемся, поднимаемся, опять, опять, опять. И мы посмотрели, как этот наш храм будет выглядеть с лучами, да? Окей, ой. А я думал, уже день здесь, нифига себе. Но самом деле прикольно здесь светятся вот эти красные вот штуки. Наши линии вот эти. Наши... Эм, эти рельсы... На самом-то деле, подожди, непонятно, почему на Java вот здесь вот все, все работало, а вот здесь вот вот этот вот к видите, она что-то не работает, а вот на Bedrockе что-то не работает, понятно. Короче, она мне затормаживает. Ты, а вот это прикольно выглядит. Кавадный блок, смотри. Так, отлично. Короче, ледим мы дальше, и это у нас вот этот вот эм... Эдерменный, короче, мир, я не знаю, как назвать, ой-ой-ой, но ну, здесь ночью ничего не видно, просто спуск вниз. На самом-то деле, было бы круто, если бы здесь были глаза свечащиеся. Ну, представьте, так, такие, знаете, глаза на тебя смотрят и не светятся еще, вот это классно было бы. Так, ну днем мы, собственно, уже видели, днем мы уже видели, Ну а сам, ой, блин, подожди, подожди, подожди, подожди, я чуть, я чуть не забыл даже по походить, очень весь вот этот вот обсидиан он отражает, немножечко выбивает глаза, ну и вот, собственно, мы вернулись, самый самое начало вот наш обычный мир на самом деле я бы сейчас сделал эту ночь и вот собственно как у нас выглядит обычный мир по-моему мы кстати его даже увидели в начале вот а вот вот здесь вот мы были вот как раз мы это увидели ночь а вот вот тот биом, который прошлый, мы не заметили. Мы даже не посмотрели его ночью. Поэтому нам нужно его посмотреть. И, по-моему, мы следующий биом тоже не посмотрели. И почему у нас опять дождь идет? Я не могу понять, почему. у вас что тут какая-то загадка. Почему дожди идут так часто. О, вот-вот-вот-вот-вот. Ночью. Вот так вот у нас будет выглядеть этот биом. Чего я не забыл показать вам, как говорится, да? Вот. Ой, вот как вот он выглядит. Ночью. И у нас, кстати, от Луны тоже немножечко отражает. Ну на самом деле ничего не видно. Да. Ну и, собственно, ад. Мы увидели ад уже. Поэтому можно возвращаться назад и заканчивать на этом ролик. Поэтому летим мы назад. Сюда. Давай-давай-давай-давай, лети-лети, не запинайся. Ух ты, нифига себе, блин, я что-то врезался. Ну что же, вот в таком вот мрачном домике ночью мы будем заканчивать этот видеоролик, который мы вот, вот сделали. Ну, я, по крайней мере, сделал. Если вам понравилось это видео, можете написать об этом в комментариях. И жду ваших приказов, что мне сделать дальше. Как говорится. В общем-то, все. Я все сделал, всем <смех> все показал вам. Всем удачи, ребята, и хороших вам дней. Хороших снов, если вы ночью смотрите. Да-да-да. <смех> Везде всем пожелал, Короче. <смех> всем пока.